привет друзья сегодня я хочу рассказать про кровь кровь это повод для многих споров в отношении например переливания крови переливать кровь от одного человека к другому или нет ну вот, в Слове Бога, в Библии говорится, что душа человека находится в крови. То есть, в крови находится душа человека. Как это понять? Почему Егова говорит, что человеческая душа находится в крови человека? Если посмотреть, что кровь, опять же, в слове Бога говорится, что дух костей, что у животе, у беременной. То есть, дух костей, это означает стволовая клетка. На самом деле, стволовая клетка может превратиться в в любой орган например в печень в сердце в глаза в уши перечислить их можно бесконечно потому что их более 300 разновидностей ну там губы волосы кожа там большие кости маленькие кости то есть э, части тела у человека очень много и все они образуются именно из стволовой клетки ну от духа которые в животе у беременной то есть дух костей это стволовая клетка а в животе у беременной это эмбрион, то есть ребенок, тоже который состоит из стволовых клеток. Если посмотреть на другие части тела, ну, например, кожа, да, она делится. А кровь, кровь она не делится. Потому что кровь создается только из стволовой клетки. Допустим, кожа создается из кожи, глаза из глаз. Кости из костей. А вот кровь создается из стволовой клетки. Далее, кровь как бы не разделяется. То есть, она как создана от столовой клетки, так она и остается. В конечном итоге она стареет и умирает. А умирает она под волосами. Поэтому и волосы белеют, потому что для очистки умерших волос нужно много перекиси водорода. Вот перекись водорода и окрашивает. На самом деле, кровь находится под волосами не для того, чтобы там умереть от старости, а она ждет водорода. Мы должны жить в изоляторе молнии, каменный уголь. Когда энергия выходит от человеческих волос, энергия плюс выходит... От воздуха втягивает отрицательные электроны минусовые. А эти минусовые электроны через ноги должны притягивать водород. Катион водорода плюсовой, который и должен проникать в кровь. При этом энергия, которая проходит от, через кровь и которая добавляет к нему водород, индуцирует кровь то есть кровь индуцируется в течение там 4 5 6 часов и после этого кровь обратно превращается в стволовую клетку а потом из этой стволовой клетки вырастает новые органы ну то есть если старик э, без глаз у него много индустриарной крови, то он как бы начинает видеть и омолаживаться. Потому что кровь, которая у него, у него есть, да, у этого старика, молодая. Потому что кровь у человека всегда является молодым. Ну, как мы поняли, что она образуется из стволовой клетки внутри костей, внутри костей ствола, как говорит священное писание двух костей, что у животе беременной. Вот точно так же и образуются новые новые крови. Именно эта новая кровь. Она под волосами индуцируется и превращается в стволовую клетку. Таким образом, этот старик полностью обновляется и становится молодым. Теперь мы поняли, что в Священном Писании сказано, сказаны истинные слова, потому что душа – это и есть тело человека. Ну, то есть, наше полное тело – это и есть наша душа. То есть, мы из одной лишь крови с помощью этих электрических энергий можем воссоздать себе новое тело. Вот почему в Священном Писании говорится, что душа – человека его в крови душа животных тоже в их крови поэтому их нельзя употреблять в пищу а почему ее нельзя переливать ну наверное вы все знаете что есть такое понятие группа крови да то есть начинается отторжение, и человек сразу умирает а есть еще вот такое: у человека, у любого человека есть иммунная система, иммунные бактерии, то есть, опять же, это белая кровь, белые тельца, они смотрят на любой чужеродный элемент, даже кровь чужого, чужого человека и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 даже кровь чужого человека. Если его группа крови соответствует, но ДНК не соответствует и соответствовать не может, даже если это кровь близнеца. Потому что иммунная система все это проверяет с помощью специальных механизмов которые понятны только нашему творцу и... и поэтому в любом случае переливать кровь другого другого человека без последствий нельзя поэтому когда переливает кровь начинается нагрев тела и когда тело нагревается, они дают человеку антибиотики, ну, чтобы тело не нагрелось. Это на самом деле они угнетают иммунную систему, чтобы иммунитет не боролся с кровью чужого человека. Но это дает какой-то кратковременный эффект, но при том иммунитет человека полностью пропадает и если у человека нет иммунной системы, то он подвержен э, разным болезням. Одним из самых опасных болезней это кандидоз, который находится э, в зубах, во рту человека и этот кандидоз проникает во все части тела и образует раковые опухоли, создает эмбриональные клетки, которые как бы удерживает кандидоз до появления иммунной системы. Поэтому в любом случае переливать кровь э, как бы запрещено, потому что это смертельно опасно, опасное занятие. Э, ведь Именно в Российской Федерации есть завод по производству искусственной крови. Искусственная кровь это просто обыкновенная вода, вода и соль.